Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. В городе Кунгуре открытый полком, кто хочет узнать, что сегодня происходит в нашей стране, на нашей земле. Нас сегодня поразила не эпидемия коронавируса, нас поразила эпидемия трусости, глупости, предательства и рабского взгляда. Нас лишили Родины, свободы, победы. Мы уже не можем свободно ходить по своей земле. Оккупанты сбросили маски, а народ... Их надел. Будем ждать, когда нас начнут уничтожать, как быдлый скот. Что-то темное и мерзкое надвигается на нашу страну и на весь мир. 30 лет мы спали литургическим сном. Под красивые песни. 30 лет нас медленно и незаметно убивали. Теперь начали убивать. Явно, не пора ли вам проснуться и понять, что происходит на сегодняшний день в нашей стране. Мы брали Комитет народного контроля, который э, сегодня работает на данном случае на видео питательно. У нас есть для вас Мы очень здесь. важная информация, которую не покажут и не расскажут по телевидению. Судьба нашей Родины зависит только от нас. И в наших силах принять важное решение, чтобы спасти наших детей и внуков. Приходите, мы ждем вас. Всем здравствуйте, граждане города Кунгура, гости города Кунгура. Значит, мы сегодня открываем исполнительный комитет Совета народных депутатов Города Кунгура, Пермской области, РССР, СССР. Значит, гражданство мы не меняли <свят> Советского Союза, гражданство мы не принимали Российской Федерации, как полагается по закону. Значит, нас всех признали гражданами Российской Федерации. Мы сделали запросы по гражданству. Выходили мы из гражданства Советского Союза, принимали мы гражданство Российской Федерации. И нам дали ответ с главного управления МВД наше по городу Кункуру, за подписью грязных значит он ответил что заявления о выходе из гражданства Советского Союза нет решение нас, нас гражданства Советского Союза, что мы до сих пор являемся гражданами Советского Союза значит приходите, информации много у нас, получите достаточно много объективной, доказательной Все, есть переписка со всеми структурами, есть с архивами есть с МВД, есть с налоговой. Куда налоги у нас уходят, незаконно тоже. Также есть ответ, где у нас зарегистрирована налоговая. Другие структуры, где у нас зарегистрированы, где у нас суды зарегистрированы. Получается, у нас полностью есть вся информация, что у нас здесь происходит. И еще я хотел вам сказать, что вот вы сами видите, что у нас на территории Предприятие закрывается, работы нету, Что было в Советском Союзе, что стало. Слово я сейчас передаю Анатолию, пару слов скажет. Мы открываем, если можно так выразиться, реабилитационный центр для граждан нашего кунгура. Вот а вот, да, приходите он к нам сюда, мы детям, с вами поделимся всей своей информацией о том, что Советский Союз живет. Конституция Советского Союза действует без изменения, но ну, а Российская Федерация является частной фирмой. Люди разные, просто я говорю, что надо. Значит, думайте, граждане, у кого есть желание, узнать больше, что творится у нас на нашей территории. Приходите, мы вас поздравляем с этим. Но самое главное, что, помните Достоевского, он как сказал, в золотой миллиард войдут только те, кто научится объединяться. Врозит нас всех передавить. Это уже факт. Посмотрите на кошкомбинат, марш-завод, РМЗ, МРЗ и все прочее. Все разрушено. И сейчас заберутся до нас. Информация, чтобы уже защищаться от всего этого хозяйства. Помните, что судьба наших детей... Внуков нашей Родины и нас в наших внуках. Приходите. Всем добрый день. Я поздравляю то, что вот эта маленькая горская подошла сюда. Мы из Термин приехали. Зовут меня Александром. Фамилия Торопов. Я поддерживаю это начинание здесь, в городе Кунгуре. Со своей стороны мы тоже в городе. Это серьезные изменения, но немножко получается так, что трудно пробить определенную стену непонимания. Самое главное заострить хочу, чтобы нас понимали, нам надо взять свою историю. Ну, Правда, просто просто заострить внимание хочу, смотреть и разговаривать чаще с народом. Народ, вот я недавно лекцию слушал, на 80% он не понимает, что происходит. Поэтому с ним я говорю и передаю слово следующему. Здравствуйте. Кто не знает, я человек, наречен именем Максим, по отцу Анатольевич, из рода, из славного русского рода русов в рожденный на планете Земля, может кто-то это э, скептически ответит к таким данным, это действительно так. Ну, Хотелось бы достучаться до сердец э, народа и э, изложить э, свою мысль таким образом, что народ забыл, кто он, для чего он созданный, куда он вообще идет, откуда он появился, что, что вообще в мире происходит, что вокруг нас происходит. Вокруг нас происходят интересные вещи, но ну, хотелось бы напомнить каждому, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Народ является источником власти. Вся власть принадлежит народу. Все в этом мире принадлежит человеку и народу живым. Ну, живому человеку, живому народу. Они горстки каких-то непонятных личностей, которые приватизировали все наши ресурсы и объявили их своей собственностью. Это неправда, и это неправильно. Для того, чтобы нам правильно значит, действовать каким-то образом, необходимо правильно объединиться. То есть и излагать все свои мысли, все свои чаяния народные через. Совет народных депутатов. В данном случае я являюсь председателем Народного совета. Мы учредили Народный совет города Перми и потихоньку начинаем действовать таким образом, что Совет народных депутатов учреждает на... Ой, Народный совет учреждает Совет народных депутатов и так, далее, и так далее, то есть государственные органы. И хотелось бы в конце напомнить и сказать всем, сколько бы нас ни били, сколько бы нас не убивали, сколько бы раз нас не уничтожали, сколько бы раз нас не побивали нет, нет. гвоздями к деревянному кресту, человек 20. жив. 20. А жить? 20. Жить. Да. спасибо да. за сегодняшний день, за встречу, за сегодняшнее открытие нашего исправкома города Кунгур в СССР в составе 26 Независимо. Как это будет за народом? Приготавливать его питнеси. Заходить, при коньке, при коньке. Вот у вас информация здесь можно ознакомиться с информацией официально ответы официальных источников от так называемой Российской Федерации. <сёк>